здравствуйте меня зовут елена вы на моем канале о вязании сегодня вам хочу показать и рассказать как обработать горловину при вязании изделия снизу и с пуговками или с замочком вот такая вот такая у нас горловинка я вам сейчас буду про нее рассказывать вот так она у нас выглядит с лицевой стороны вот так и вот так она у нас выглядит с изнаночной стороны. Еще раз повторю, это изделие вы вяжете снизу и на застежке изделия. Вот так. Я вам покажу, как обработать красивую горловину, чтобы был вот такой фабричный у нас край. Чтобы было у нас все аккуратно, красиво, никаких не было у нас ниточек, веревочек. И было все вот так. Край эластичный, аккуратный и очень легко вяжется. Для вязания нашей горлафины для обработки нам понадобится основная наша нить, из которой мы будем вязать обвязку, дополнительная нить контрастного цвета, двое спиц или одни длинные спицы. Кому удобно набирать петельки крючком, нам понадобится еще крючочек. Так, берем спицы. Я привязала все кончики вот к хвостику, чтобы они просто ну, не съезжали никуда. Так, сейчас мы будем набирать с вами петельки. Петельки будем набирать из каждой из каждой нашей петельки нашего воротника. Наш, наши горловины. Так, отвязалась моя ниточка. Так, находим нашу первую петельку. Вот она. Набираем. Петельку. Петельки делаем не очень туго. Перебрасываем дополнительную ниточку через нашу. Так, набираем. Вторая петелька. Перебрасываем в другую сторону. Опять перебрасываем ниточку. Таскиваем петельку. Так делаем до конца, пока не наберем все петельки на нашу горловинку. Вот так, что у нас получится. С обратной стороны у нас наши петельки. Вот их видно, видите? Вот они. Из-за того, что контрастная ниточка, вот эти наши петельки очень хорошо видно. Вот они. Эти петельки мы потом э, с обратной стороны будем тоже поднимать и использовать их вязание. Так, набираем петельки до конца нашей горловины. Мы все петелечки с вами, вот они у нас. Так, теперь переворачиваем на изнаночную сторону. И вот здесь у нас на контрастной нитке очень хорошо видны вот такие ниточки. Вот сейчас эти ниточки нам нужно будет поднять на спицу. Вот просто мы захватываем вот эту ниточку. Это, конечно, немножко будет сейчас сложно, но зато их хорошо очень видно. И вот эти все-все ниточки мы с вами поднимаем, захватываем вот на нашу спицу. Подняли все мы наши спи это, петелечки с изнаночной стороны. И вот наша, наша нить контрастная нам больше не нужна. Я здесь ее отвязала, хвостик, и ее нужно сейчас просто убрать. Мы ее берем и просто вытягиваем. Вытягиваем и совсем убираем, поэтому я вам говорила, что первый ряд не нужно набирать очень туго, потому что первый ряд будет очень сложно вязать. Так, ниточка у нас с этой стороны. И мы сейчас начинаем с вами вязать. Так, первый ряд немножко будет сложный, потому что у нас немножко здесь туговато. И первый ряд мы с вами начинаем вязать изнаночный ряд для того чтобы нам у нас была имитация пришивного края так вот, за счет того что спицы коротковатые не очень удобно вязать все петелечки не должны быть скрещенными так начинаем вязать вяжем изнаночный ряд у нас петельки здесь они повернуты по-разному и поэтому мы вяжем их все за правую стеночку и она получается у нас то она ближе к нам как вот в этой петельке то она у нас повернута как при бабушкином вязании. все петельки мы вяжем аккуратно смотрим чтобы они у нас не получились скрещенными провязываем вот этот ряд сейчас до конца Изнаночными петлями. Провязали мы изнано... с изнаночной стороны все наши петельки изнаночными. Наше э, вязание будет проходить по кругу до резиночки. То есть вот эта вот петлевочка наша в карман будет, мы будем ее вязать по, по кругу. Поворачиваем но на лицевую сторону. Хвостики мы вот сюда прячем. Между петельками мы их заводим. Они у нас потом спрячутся в этот кармашек. И нам теперь нужно с лицевой стороны провязать также изнаночными петлями весь ряд. Не забываем, что у нас вот здесь протягиваем под спицами нашу петельку, потому что у нас это круговое вязание. Точно так же, как бы вы вязали, допустим, по кругу носочки, шапочки. Здесь тоже мы учитываем, что наши петельки как у нас повернуты. Я вяжу бабушкиным способом в основном изнаночные петли. И просто мы провязываем с вами изнаночными петлями до конца вот нашего этого ряда. Первые, первые рядочки, я повторяю, очень сложно вязать, потому что они очень туго у нас натянуты. Прошу прощения за ширкание спицами по столу, но пока вот никак по-другому не получается. Провязываем с вами аккуратненько. Изнаночный ряд, это у нас также будет имитация кетлевки, как бы мы кетлевали кетельным швом, пришивали бы нашу горловину. А тут мы будем легко и просто, у нас никакого шитья, все по кругу вяжется, будет аккуратно. Провязываем ряд изнаночными петлями до конца. Связали мы изнаночными петлями с лицевой стороны до конца вот этого нашего ряда. Опять мы поворачиваем вязание. Не забываем, что ниточку мы протягиваем под спицами, потому что у нас это круговое вязание. И сейчас нам по кругу нужно будет связать 3-4 ряда лицевыми петлями. То есть мы вот сейчас начинаем отсюда. Так, попрежнем немножко. Смотрите, мы начинаем сейчас с вами вот отсюда вязать по, лице, по изнаночной стороне лицевой ряд. И круг у нас здесь не заканчивается, а вяжем и с той стороны. Вот у нас закончился с вами круг. Опять вяжем. И вот так вяжем, вот такими круговыми рядами. Нам нужно связать 3-4 ряда по кругу лицевыми петлями. Первый ряд мы связали изнаночными, имитируя кетельный пришив... ну, шов. Сейчас мы будем вязать просто лицевыми петлями 3-4 ряда. Почему точное количество рядов не говорю? Потому что вязание у всех разное. И, допустим, кому-то э, будет достаточно трех рядов, а кому-то нужно будет и 4-5 связать, если это тонкая ниточка. Вяжем просто лицевыми петлями по кругу. 3-4 ряда. Я связала по кругу 3 рядочка. Вот такой получился у нас сейчас кармашек. Так, поближе покажу вам. Получился вот такой у нас кармашек. В этот кармашек я спрячу все хвостики. Если вы вязали по кругу, или вот изделие у вас сшивали, там где плечевые швы. У вас вот эти все. Все ваши хвостики спрячутся в этот кармашек. Вот он у нас получился вот такой кармашек. Так, очень противно у спицы. Посмотрите, вот это у нас лицевая сторона. Вот она у нас как получилась. И вот так у нас получилось с изнаночной стороны. Так, еще раз повторяю, я связала 3 рядочка. Сейчас нам вот этот кармашек нужно будет соединить петельки. И количество петель должно у нас уменьшиться как раз в два раза. Нужно взять еще одну дополнительную спицу, потому что вот это неудобно будет вязать. Даже если вы вяжете на длинных спицах, у вас все равно 2 кончика, и два кончика будут заняты спицами, петельками. Сейчас нам нужно... Наше количество петель умно уменьшить два раза. Так, извините, не с той стороны ниточка у нас. Так Это мы с вами сейчас перетянем немножко. Так, и будем мы с вами вязать сейчас две вместе. Но вязать мы будем с вами. Я буду вязать сразу резинку. Резинку буду вязать один на один. Так, для этого нам с вами нужно так первую петельку мы будем провязывать лицевой так для этого нам нужно будет вот с этой нашей спицы перенести вот сюда да, немножко так и вот эту спицу мысить петельку сейчас повернем, чтобы у нас, так. первую петлю мы вяжем лицевой, затем нам нужно провязать изнаночную, мы с, изнано... с второй спицы перенесем нашу петельку вот на эту спицу и провяжем нашу петельку изнаночной. Далее вот петельку вот эту переворачиваем на дальние спицы. Сюда переносим тоже перевернутую лицевую и провязываем лицевой. То есть наши петельки должны смотреть прямо одинаково в одну сторону. Так, сейчас поближе покажу вам. Вот смотрите, лицевую мы провязали, нам нужно сейчас изнаночную привязать. С дальней спицы мы подхватываем петельку, она уже лежит у нас точно так же, как и наша вот эта петелька, и мы ее просто провязываем изнаночной, с лицевой немножко сложнее. Нам вот эту петельку нужно подхватить и перевернуть, вот эту петельку тоже подхватить и перевернуть, и перенести на дальнюю спицу и связать ее лицевой. Сейчас вяжем изнаночную с дальней спицы. Захватываем петельку, она лежит уже у нас как надо. Переносим вот на эту спицу и вяжем ее изнаночной. Они у вас так лежат в том случае, когда вы вяжете бабушкиным способом. Я вам еще забыла сказать, что вот так карман мы вяжем по кругу, только при условии, что у вас изделие с застежкой. То есть вам нужно будет вязать туда-обратно поворотными рядами. Если у вас изделие э, свитер, например, или кофточка без застежки, вам нужно будет вот эти беечки с лицевой и с изнаночной стороны связать по кругу, но отдельно. То есть вы сначала вяжете беечку с лицевой стороны или с изнаночной, и потом вяжете вторую, потому что по кругу сразу вам связать не получится. То есть сначала вяжем вот эту бейку потом вяжем вот эту а потом соединяем все точно так же как и здесь так еще раз повторю так мы связали с вами изнаночную петлю далее со второй спицы сейчас будем взять лицевую со второй спицы мы разворачиваем петельку и оставляем ее на этой спице подхватываем спи с передней спицы также ее разворачиваем петельку Переносим ее на дальнюю спицу и провязываем лицевой. И с изнаночной, еще раз повторюсь, все очень просто. Просто переносим и провязываем изнаночной. Еще раз повторяем, как вяжем лицевую. На дальней мы переворачиваем нашу петельку. С ближней спицы снимаем, тоже переворачиваем, чтобы они у нас ровненько лежали, ни в коем случае не перекрутились, чтобы они не были у нас скрещены и провязываем лицевой, так мы вяжем до конца ряда. Так провязали мы ряд, убавляя по 2 петельки, провязывая лицевые и изнаночные. Вот что у нас сейчас на данный момент получилось: вот это у нас изнаночная сторона. Вот это у нас лицевая сторона далее вяжем мы с вами резиночку один на один на ту высоту которую нам нужно связали мы с вами резиночкой то количество рядов которые нам нужно и так как у нас все-таки мы хотим приблизиться к фабричному краю к фабричной вот такой нашей горловинке, нам нужно наши вот эти петельки закрыть иглой. Для того, чтобы закрыть их иглой было красиво, нам нужно связать 4 подготовительных рядочка полой резинки. Начинаем вязать полую резинку. Повторяю, нам нужно связать 4 ряда. Первую петельку мы снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Еще раз. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Опять лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Вот так мы вяжем с вами поворотными рядами, туда-обратно 4 ряда. Связали мы 4 ряда полой резинки, отрезали ниточку, оставили примерно 3-4 длины нашей горловинки и сейчас будем закрывать взяли вот такую иглу я беру тупую иглу с большим ушком и сейчас будем закрывать наши петельки иглой стараюсь вам как можно понятнее рассказать так первая петелька у нас с нашей стороны изнаночная с той стороны она лицевая Вводим иглу за вот эту левую стеночку. нам нужно сшить, поддеть вторую нашу изнаночную. Лицевую петельку мы спустили. Смотрим только, чтобы она у нас не убежала. Подхватываем изнутри нашу изнаночную петельку ниточку далее берем нашу петелечку лицевую снаружи вторую подхватываем изнутри и также протягиваем ниточку затем находим нашу изнаночную петельку Подхватываем ее, изнаночную петельку находим, подхватываем ее снаружи. Следующую петельку нам нужно подхватить изнутри. Это тоже изнаночная петля. И протягиваем ниточку. Подтягиваем. Дальше мы будем закрывать лицевую петельку, подхватываем ее снаружи, Вводим во вторую изнутри, вот они у нас так вот лежат, и также подтягиваем ниточку. Следующая петелька у нас с той стороны, с этой стороны у нас изнаночная, с той стороны она лицевая. Опять мы ее находим. Так, вот она у нас подтягиваем ниточку и сразу увидим, где наша петелька. Вот она, где ниточка тянется, там наша петелька. Так вот, подхватываем ее снаружи, нашу петельку. Вторую берем изнутри. Это у нас тоже изнаночная. И протягиваем ниточку. Дальше опять подхватываем лицевую снаружи, вторую лицевую изнутри. Вот так они у нас лежат. И протягиваем ниточку. Опять находим с той стороны петельку. Вот она у нас, петелька наша. Вот она. Эту мы подхватываем снаружи. А эту петельку мы подхватываем изнутри и протаскиваем, протягиваем через нее ниточку. Ничего сложного. И вот так вот получается у нас вот такое закрытие. Давайте еще раз покажу и будем дальше уже самостоятельно. Лицевую петельку подхватываю снаружи вторую подхватываю изнутри, протягиваю ниточку. Вот тянем ниточку и сразу видим ту петельку, которую нам следующую надо подхватить. Подхватываем сначала снаружи петельку, потом изнутри и также протягиваем ниточку вот и все так до конца у нас только получается эластичное закрытие петелек вот, посмотрите что у нас получается эластичное такое вот закрытие петелек делаем до конца и все наше вязание в принципе будет готово закрыли мы наши петельки иголочкой и вот что у нас получилось вот это у нас Лицевая сторона, вот это у нас сторона изнаночная. Везде все получилось у нас очень хорошо, аккуратно. Сейчас покажу вам поближе все петелечки. Так, еще раз показываю. Вот это у нас изнаночная сторона. Вот так хорошо, аккуратно у нас красиво получилось. Здесь у нас нет никакой дырочки, потому что мы с вами вязали полу... Вот это наше место, беечку, карман по кругу. И вот наша это лицевая сторона. Вот так же все у нас получилось аккуратно и красиво. Так можно обрабатывать все изделия. Те, которые вот вы не вяжете сверху, вяжете снизу. Обрабатываем все вот так. Вот все, что вот что у нас получилось. Вот такой у нас получился очень красивый вот такой воротничок. Вот так. Вот так вид у нас сзади. Вот такой у нас вид спереди получился. Вот так. Тут, конечно, это у меня образец. Я из этого изделия никакой вязать не буду я связала образец для мастер-класса вот так красиво у нас получилось Все чистенько аккуратненько никаких веревочек ниточек ничего нет если вам понравился мой мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч